Здоровьте, ребята. Сейчас нахожусь в поселке Нейбль под мостом. Здесь по левую сторону от меня находится железнодорожный вокзал. Дальше, А это здесь еще запасные пути, которые оттуда ведут на Гамбург, а с этой стороны ведут на Зильд. Вот в этом направлении. Вот Остановился для того, чтобы за свидетельство. Сегодня у меня произошла покупка. Сегодня произошла покупка многих вещей. Но самая такая важная, которая для меня очень хотелось, это была велосипед. И сейчас стою напротив него. Сейчас пойдет ознакомление. Велосипед Raleigh, или как он там, я не знаю, как он называется так, интересно. Raleigh Британия. Значит, у него 27 скоростей спереди встроенная динамка, тормоза масляные, как мне объяснили, вот масляные тормоза, эм, света такой, здесь всякие переключалки, это передние тормоза, а вот это задние тормоза, они более слабенькие, я не знаю, как масло добавлять в эти тормоза, без понятия, вот Переключается. Спереди три звездочки. Сзади. По идее, должно быть семь. Там хреново знает Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Все-таки их больше. 27 скоростей. А, ну правильно, двадцать семь есть. Вот такой велосипед. Отдал за него 190 евро. Мне показали чек настоящей стоимости велосипеда. Он стоит 699, ну 700 евро. А так за 90-90 мне его продали. Торговаться я не умею, я не торговался. И вот я посмотрел хороший велосипед. Вроде бы никаких проблем. Ну и все. Вот такие дела. Пакеда. Потом со временем расскажу вам все его особенности и какие у него все-таки минусы есть а пока я доволен хорошо едет, плавно, легко